Всем привет, сегодня у нас будет спидран по обновленному молотен моду. Сегодня мы будем использовать обновленного солдата, который стал намного лучше и круче. Этот спидран будет с моим подписчиком Мати. Мои стратегии будут только простые башни, поэтому ей может пользоваться каждый. И мы начинаем. Это будет... должен быть спидран. Ну, потому что на молотен моде можно очень много фармить, и на него есть спидран. Да, особенно когда поставили... Так, ставь 50. солдата. И ферму. Это будет стратегия, которая будет Так, встать вторую, Можешь? Поставил. Сейчас еще одного поставим и хватит. Так, теперь можешь качать ферму. Ставим только четыре фермы. То много будет как-то. Так, 4 я фермы, получается, них. Давай будем прокачивать солдатов. За дни Качаем его на, на, первых, на да? третий уровень. Потому а, там третью, после обновления да, все, все у понял. них 5 снарядов. Это хорошо. На максимально его, короче, прокачиваем. Я решил. А, О, Да. Ну вот этого, первого. Ну, которого ты начал прокачивать. Чтобы они вообще всех убивали. А потом уже будем остальным сниматься. Ну ладно. Так, прокачивать до максимума. Д... Я уже прокачал. Все, после этого мы можем пока отойти и качать ферму. А, ферму качать, все понял. Ну стой, ты прокачал одного до максимума Нет еще. А, понятно. Я всех так качаю, чтобы всем поровну было. А, всех? А ну качай всех тогда. Да, да, -да я так делаю. Ты тогда всех прокачивай, по а тут одного. Ну у тебя не по третьего уровня у меня максимально. Я командир? Ну да. Там я правда куда? Скажи куда. Так, вот там рядом диджея получается. Слева или справа? Вот так вот? Ну да. Прокачивал до второго уровня. Ну, чтобы можно было командира включать. Командира можно вкачать? Да, да, да. Нужно. Да, нормально вкачал. Ладно, давай, ставим по одному рейнджеру третьего уровня. Там на руку прям с краешку. С краешку, ну ладно. Прям по себе. Как раз, два... Пока что... Самый вот все они идут и проигрывают. Скоро уже ну скрытый и... босс будет, нам будет к нему подготовиться. Получается, так, рейнджер да? прокачан до третьего уровня. Ну, я, я до третьего уровня вкачал рейнджер. Теперь прокачиваем всех оставшихся солдат. Ну просто ну, скоро скрытый понял. босс будет, это будет опасно. Мне нам вот эти нужны, чтобы убивать невидимок и все такое. А рейнджеры, ну, чтобы наносить урон по боссу и по крупным врагам в этого. Ну, вроде бы. Так. так, командира можно? Сейчас. Так. Ну, босса убьют вот эти. Рейнджеры. Да, убили, смотри. Ну, ну, я же говорил. А тут я иногда... Делаешь не то, что я говорил. Так, один солдат уже есть, да? Два. Два, два максимальных. Сейчас третьего 3 Третьего, третьего. Вон бежит скрытый босс. Я же говорю, на 24. -й. Все, умер. Будет потом еще три скрытых босса. Ну ладно. Так, сейчас, сейчас, ну блин, сто, сто еще. Все. Так, на следующей волне будут бежать эти шорки, я помню, на 26. -й. Давай еще опаду. Давай добавим. Она, сейчас поставлю. Так, на всякий случай. Безопасно угу. было. Во, до третьего получаем, да? да. бож, все. ну, ну вот эти они еще быстро поставили. убивают врагов, поэтому, но ну, я увидел просто, как они стреляют, и как они вообще крутые. Ну, да. видишь, очень. может подходит. поставим еще больше солдат. сейчас мы этим займемся тоже. -то так, сейчас нам придется разделиться, но сначала поставим максимальное количество ферм третьего уровня. Ну, максимальное количество ферм, окей. Третьего у меня уровня. просто уже 8000 так, нам нужны танки. Не вденьки или Да, ну, можно было бы машинкой, не знаю. Ну, давай машинкой. Хорошо, я поставлю до какого уровня вкачивать? Да, ну, танк один поставь. один потом танк, танк почти Понял. Поставим. Пригодятся. но так, все равно потом пригодится. И... Пошел, босс. Я же говорю Ан. про это. Уже не пошел. Я про это говорю, танк, надо. Ты немного испугался, честно. Все, так, есть, ну вот поэтому я предпринял танки. Если бы мы не идеально, да. мы проиграли даже. Ага, сейчас еще один, этот рейнджер. Нет, ты не ставь, ты не ставь. А, окей, понял, -по -по -по -по. Тебе нужно поставить вот тут в ряд солдатов, вот так. Вперед. А, э, конца, Вот тут да. толпу солдатов, короче, поставь. 10 солдатов. У -у -у. Я рейнджера поставлю, чтобы они крупных врагов быстро убивали. Как вот спидан так, на максимум надо скачать. Видишь, сколько невидимых бежит? да вижу. Так, а максимальный что? уровень. Можем... У них так долго их ну, вкачивать всех. Так, быстрый босс. Его уже Где? тут нету. Он был. А его. урон дают, это хорошо. Для пидрана очень подходит, потому что они урон весь да похоже. Ты рейнджеров ставишь? Мне да, не я не ставишь оставлю. Ставить этих солдатов еще с вот этой стороны. Нет, все, тут сейчас я буду. Ставить. Ты пока можешь я рейнджеров могу. доставить еще тоже. Все, могу, могу. 10 тоже. Ну, но это нужно для невидимок и для mm -hmm. этого. Mm -hmm. А рейнджеры, ну да, рейнджеры больше урона нанесли, чем солдаты пока что. Ну потому что солдаты они нужны, чтобы это все происходило быстро, no, а мы же капитан Самое главное, что будет получите как можно быстрее ну по все я поставлю максимальное количество персонажей но ну, сейчас уже ферму качать бессмысленно видишь нам надо сейчас будет рейнджеров прокачивать ты еще два можешь поставить рейнджеров буду их прокачивать до максимума именно до максимума неравномерно всех мы прокачать не сможем а ты можешь вот тут поставить три командира у меня максимальное количество 30. Удали у, удали две буду... фермы которые у тебя не прокачены тогда согласен так а все да работает работает все так ну, теперь, теперь ты успею. можешь поочередно включать Ты это будешь делать потом работать да это хорошо тогда они да можно на любой волне попасть потому что их дофига реально А ну все сейчас будет молден босс уже да может скачать диджей на фул командиров сейчас надо сейчас. будет включать на молденбусе ну, командира все улыбаю всех командира а ну, командира конечно а, ага. а я забыл что он всех бывает. А то все опять включать включай а почему я не могу других а все могу отлично отлично так теперь просто покачиваем рейнджеров и ты и ты включай командира ну и кто не достает okay. можно уже продавать ну да это понятно. ты просто включай командиров и все и прокачивай рейнджеров. так у меня два пловых рейнджера а у меня Пошли. уже три отлично командиры Прости, не головато, забудь сказал командир можно я да, мы и так уже да, выиграли но просто быстрее было ну, и так вин а все это уже ну, победа довольно простая победа если честно ну, это просто... И сколько же нам дадут Валентинок? 50. Да, 50. За 14 50, минут 50. мы прошли. Это 20... А, 14. Ого. Да, 57. Ну, вот такой спидран это получается. Да, это да. вообще-то я хотел, чтобы это спидран был как раз-таки. Поэтому я взял солдатов. Я в других бы ваших взял. Солдаты просто быстро выпускают свои снаряды, поэтому... Ну, да, не... особенно после бафа.